Ауди Фольксваген, Шкода, диагностика Вибаста. Диагностировать Вибаста можно как при заглушенном двигателе, так и при запущенном. Я буду диагностировать при запущенном показывать. Разница минимальна, потом разницу поясню, в чем. Включаете VCDC, Odysseus, у кого что есть, кому что нравится. Выбираете дополнительный автопитель. Первым делом смотрите, если ли коды неисправности, если есть, то разбираетесь, лечите. Следующим проводите тест исполнительных механизмов, как я показывал в прошлом видео. После этого смотрите опять коды неисправности, появились ли ошибки или нет. Потом в блоке адаптации проводите адаптацию, скидываете, разблокируете вебасту, если она у вас была заблокирована по неисправности или минимальному уровню топлива. И переходите в измеряемые группы. Выбираете вторую, третью и четвертую группу, ставите запись лог-файла. Это самые оптимальные группы, которые нам понадобятся. В них самые основные параметры отражены. По ним будет ясно, что, где, когда запускается, не запускается, выходит из строя и так далее и тому подобное. Двигатель у меня сейчас запущен. Вебаста работает в режиме догревателя. Вы же можете просто включить зажигание, подключиться и поставить запись лога. Вебасту запустив при этом автономно. Сделал я пометки. Видно чтобы удобно было. Первое окошко – температура охлаждающей жидкости в самой Вебаста. Она берется своего датчика и измеряет. Второе окошко – охлаждающая жидкость двигателя. двигателе. Третье и четвертое – режим работы Вебаста. Запуск, дополнительный нагрев. В зависимости от того, в каком режиме запущена Вебаста, надписи могут разниться. Клапан N279, в зависимости от того, есть ли он у вас на машине или его нету, как он у вас закодирован, греть либо двигатель, либо салон, либо все вместе. Согласно этого, он выдает показания определенные. Если у вас индикация 0, значит тогда на данный момент у вас получается, что обогревается только салон. Если у вас индикация от 99 до 100%, как у меня на данный момент, значит у вас греется только двигатель. Если у вас индикация пляшет от 1 до 98, значит клапан у вас работает как положено. И греет и салон, и греет двигатель в зависимости от степени нагрева того и того. Вентилятор в 6 Индикация должна быть от 10 до 100%. Этот вентилятор нагнетает воздух в камеру сгорания вашей Вибасты В зависимости от режима. Свеча накаливания. Нормальный режим от 50 до 100%. У меня сейчас она выключится. То есть она накалилась, подожгла топливо. Камера разогрела, сейчас топливо будет поджигаться от камеры. Свеча будет по нулям. Принципы паяльной лампы. в 54 дозирующий насос топлива. У седьмой он расположен под карданным валом задним. При запуске его характерно слышны щелчки монотонные. Он подает топливо. Вебасту. В зависимости от алгоритма, работы, сам включается-выключается. Рабочие показания от 20 до 50%. Меньше 20, значит он не работает. Насос жидкости V50. Он работает на протяжении всего горения Вебасты, а также может еще после того, как вы заглушили двигатель и его прокачивать чтобы не было теплового перегрева По показания от 10 до 100 вентилятор V2 значит сейчас у меня вебаста работает в положении дополнительного подогревателя поэтому сигнал написан выключен если бы он работал как подогреватель тогда бы в зависимости от прогрева вебасты у меня бы сейчас включилась бы печка внутри салона и поддувало, соответственно, теплым воздухом. Вот как в этом режиме место выкол будет в Полностью алгоритм работы я расписывать не буду. Иначе видео будет 2 часа. Как известно, никто не любит двухчасовые видео. Это нудно, долго и скучно. Информации в сети полно. Так что найдете там. Сейчас еще посмотрим логи. Графически, чтобы видно было. Дам ссылку, где скачать заведомо исправный лог, чтобы потом можно было сравнить, в случае чего. Цифровой вид. Видите? Вторая группа. Первое, второе, третье, четвертое окно. Ну и так далее. Пошел запуск. Топливо-воздух подается, насос крутится, вот видите, свеча отключается. Полный нагрев пошел. Вот почему не особо тоже удобно в цифровом виде смотреть. Лучше так. Вот водяной насос включен. Продувка воздуха. Свеча. И пошел процесс работы. Продувка выключается, опять включается. Очень длинный лок.